В предыдущей части мы вышли из основной лонговой сделки и решили перевернуться в шорт на всю котлету с постановкой стопа по классике. Получилось зайти на 49 контрактов, стоп поставили на 73 945. И происходит самое обидное в трейдинге, цена выбивает стоп, дойдя на один пункт выше. Хай свечи 73 946 и улетает вниз. Поделитесь в комментариях, как часто такие моменты случаются у вас. Далее, после выбивания стопа и психологического равновесия, начинаются ошибки, спешка, боязнь, что рынок уйдет без нас. Кто узнает себя, также пишите в комментарии в клуб анонимных торопык, как бороться с этим недугом. Все-таки вошли в шорт, дошли до безубытка и наметили зону для выхода. Область выхода из основного лонга выделим синим прямоугольником и перенесем ближайшие три стопа ниже, так как ожидаем коррекцию ниже этих значений. Время позднее выставляем стоп-заявку для перезахода в шорт. Устал в этот день, только с третьего раза поставил заявку. Начинается новая торговая сессия, рынок открылся ровно в зону нашей заявки, а там пусто. И только на записи я увидел, что не поставил галочку «Срок действия до отмены» и заявка снялась автоматически. Одни ошибки порождают другие, и полдня я наблюдал, как рынок падает без меня. Хотя фантомный шорт отработался, кто смотрел первую часть, понимает о чем я. Дошли до зоны, где предполагаем разворот в сторону основного тренда, выставляем лимитки и для подстраховки сохранения набранного объема выставляем стоп заявки. То есть неважно куда пойдет цена, в итоге мы полностью перезайдем в сделку.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 Пока рынок падал, мы пересекли два стопа. Расстояние от, от них до места выхода примерно 800 пунктов. Сформированный минимум вполне устраивает, переносим эти стопы сюда. По ходу движения цены наращиваем объем. Подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить продолжение сделки. Если было интересно, лайк, также переходи в плейлист. Здесь нестандартный подход к торговле, продолжаем самообучаться трейдингу вместе.